Google, видимо, решил стать ньюсмейкером месяца и не перестает бомбардировать нас новостями. Хотите узнать, что посоветовал сотрудник Google для увеличения трафика в e-commerce? И как зероклик на странице выдачи меняет поведение пользователей? Тогда смотрите видео до конца, ставьте лайки и обязательно внедряйте советы и рекомендации от Google. Привет, это Мария и Новости Digital. Zero Click – это попытка Google выстроить на своей странице выдачи такую экосистему, когда пользователю зачастую не надо будет переходить на сайт. Люди используют Google для поиска разнообразной информации. Впрочем, не каждый запрос заканчивается переходом, и этому есть несколько причин. Люди переформулируют свои запросы. Пользователи не всегда сразу верно формулируют запрос. Так они могут начать с широкого запроса, например, кроссовки а после просмотра результатов поиска понять, что им нужны черные кроссовки. Эти промежуточные запросы могут расцениваться как zero-click, поскольку они не заканчиваются мгновенным переходом на сайт. Люди ищут факты и быстрые ответы. В 2020 году Google показывал фактическую информацию, в том числе о таких важных темах, как ковид и выборы в США. Эти вопросы больше всего интересовали пользователей. Люди связываются с компаниями напрямую. В Google есть много способов для прямой связи с представителями бизнеса. Результаты локального поиска обеспечивают в среднем более 4 миллиардов взаимодействий для компаний каждый месяц. Это более 2 миллиардов переходов на сайты, а также звонки, запросы маршрута, заказ еды и бронирование. Кроме того, ежегодно Google помогает соединить пользователей с более чем 120 миллионами компаний, у которых нет сайта. Люди переходят прямо в приложение. Некоторые пользователи переходят из результатов поиска в приложения, а не на сайты. Например, в Instagram, Amazon, Spotify и другие. Что же дальше? Google постоянно работает над улучшением поисковой выдачи. В настоящее время страница результатов поиска, которая раньше содержала лишь 10 синих ссылок, на мобильных устройствах показывает в среднем 26 ссылок. Хотя сегодня Google возвращает ссылки на сайты по многим запросам. Поисковик также хочет создавать новые функции, упорядочивая информацию другими, более полезными для пользователей способами. При этом в Google заметили, что по мере увеличения числа поисковых функций в SERP в течение последних 20 лет, трафик, направляемый поисковой системой на сайты, также увеличился. Как же увеличить поисковый трафик на e-commerce сайт? Чтобы обеспечить получение и правильную обработку информации о товаре роботами Google, необходимо использовать структурированные данные. Чаще всего данные встраиваются в виде контента, закодированного в JSON-LinkData. Есть три способа передать данные о товаре в Google Merchant. Сканирование сайта. Использование структурированных данных повышает точность этого процесса. Отправка фидов основного и дополнительных и обновление товаров в индивидуальном порядке через API. Чтобы товары появлялись на вкладке «Покупки», нужно получить соответствующее разрешение в Google Merchant. Сканирование сайта – самый простой в реализации способ. В целом, Google рекомендует придерживаться следующей стратегии. Добавить на странице структурированные данные. Решить, какой способ использовать для передачи данных о товарах в Google. Сканирование сайта Фиды или API), Не забывать про SEO. Стараться, чтобы изображения и описания товаров были привлекательными для пользователей. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!